Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о прогнозе на апрель 2021 года, и мы с вами обсудим важные даты и периоды этого месяца. И, конечно же, эта информация будет звучать с рекомендациями для чего подходит и не подходит тот или иной период апреля. Большая часть апреля месяца проходит под огромным влиянием знака Овен. Дело в том, что в этом знаке будет находиться Солнце, Меркурий, Венера, и это дает огромный заряд энергии, это дает энтузиазм, желание действовать. Поэтому месяц идеально подходит для того, чтобы начинать что-то новое, для того, чтобы обращать внимание на свои амбиции и самые смелые желания. Кроме того, такие важные личные планеты, как Меркурий, Венера и Марс, движутся в этом месяце на большой скорости. И они активно меняют знаки в этом месяце. Поэтому мы можем сказать о том, что апрель будет очень динамичным. И что это прекрасное время для того, чтобы быстро адаптироваться для того, чтобы э, менять свой подход в э, том деле, которым вы занимаетесь, для того, чтобы давать жизнь новым проектам, для того, чтобы наконец решиться на какие-то глобальные перемены в своей жизни. При этом в конце месяца будут включаться энергии Тельца в 20-х числах апреля. Поэтому даже если вы в начале месяца будете слишком резко что-то начинать, не обдумаете все до конца, то все равно под конец месяца вы сможете более так с практической точки зрения оценить то, что произошло, и внести определенные коррективы для того, чтобы исправить ситуацию. Безусловно, важный фон будут создавать аспекты, которые образуют между собой медленные планеты. Об этом нужно в первую очередь упомянуть. Самым главным аспектом 2021 года является квадратура между Сатурном в Водолее и Ураном в Тельце. И этот аспект в апреле также будет довольно-таки актуальным. Конфликт между Сатурном и Ураном — это конфликт между старым и новым, желанием сохранить то, что есть и начать что-то принципиально другое. В целом мы будем все находиться вот в этом поиске баланса между чем-то принципиально новым для нас и между тем, что очень хорошо знакомым является и то, что дает нам ощущение комфорта и безопасности. Кроме того, сохраняется очень продуктивная связь Юпитера и Сатурна в знаке «Водолей». Они представляют собой прекрасный тандем. Юпитер дает желание начинать что-то новое, амбициозное. Он дает расширение в любом деле, смелость. Сатурн же, наоборот, вносит практицизм в любые действия и, безусловно, дисциплинирует. Поэтому сочетание этих двух планет дает очень хороший результат в виде востребованных проектов, в виде карьерного роста, развития в профессии. И так как Юпитер и Сатурн находятся в знаке Водолей, то, безусловно, будут очень хорошо развиваться интернет-проекты, и любая командная работа будет приносить больший успех, нежели работа отдельных Личностей. Еще одно важное событие апреля месяца это то, что под конец месяца появляется первая ретроградная планета. А до этого момента все планеты двигались вперед, и первым разворачивается Плутон в конце апреля. Плутон будет ретроградным с 27 апреля по 6 октября, длительный период времени. И если вам интересно более подробно рассмотреть тему разворота Плутона, и его влияние на каждый знак Зодиака, то напишите об этом в комментариях. Итак, движение медленных планет рассмотрели, теперь можем перейти к прогнозу по датам. В первую очередь хочу сказать, что, пожалуй, самой яркой и самой важной точкой апреля будет Новолуние в знаке Овен, которая произойдет 12 апреля. И по сути, то, чем вы будете заниматься в первой половине месяца, будет подводить вас как раз-таки к этому Новолунию. То есть, по сути, первая половина месяца так или иначе будет подталкивать к тому, чтобы начать что-то принципиально новое, решиться для того, чтобы собрать силы, волю в кулак и, наконец-то, Действовать. Но на фоне этого довольно-таки динамичного периода старайтесь быть поаккуратнее с 8 по 11 апреля. Это время может вносить путаницу в ваши дела, и в этот период времени может быть очень сложно сконцентрироваться на задачах. С 4 по 19 апреля Меркурий, планета коммуникации, поездок, документов, будет находиться в знаке Овен. И в это время… Обсуждение любых важных вопросов приобретает динамичный характер. В этот период по ощущениям нет времени ждать ответа, результата. Хочется действовать прямо здесь и сейчас и сразу же видеть результаты своей работы. Это очень стремительный период. И важно… Конечно же, анализировать по возможности то, что вы делаете, анализировать те решения, которые вы принимаете, так как отличительной особенностью знака Овен и Меркурия в Овне является спешка. Поэтому именно спешка может принести целый ряд проблем. И нужно стараться перед тем, как принимать важные решения, делать паузу и хорошенько все обдумать. Также Овен ⁇ это знак, который любит все новое. Поэтому Меркурий вовне может подталкивать вас к тому, чтобы хвататься за какое-то новое дело. Но не удивляйтесь, если интерес будет угасать очень быстро. Поэтому важно перед таким серьезным начинанием, например, началом обучения, собраться с мыслями и подумать, насколько вам это интересно. И если это решение не спонтанное, то, конечно же, Меркурий Вовне может вас подтолкнуть, если вам раньше не хватало смелости. С 7 по 11 апреля 2021 года будет квадратура между Марсом и Нептуном. Точный аспект будет 9 числа. И это день, когда нужно быть максимально аккуратными, осторожными. И это, пожалуй, один из тех немногих дней, когда действительно не стоит начинать что-то новое. Квадратура между Марсом и Нептуном дает такой эффект, когда нам сложно сконцентрироваться на каких-то действиях. И это может быть по разным причинам. Это может быть из-за того, что мы не знаем, принесет ли наши действия какую-то пользу. Это может быть из-за неуверенности в том, что вы делаете. Квадратура между Марсом и Нептуном заставляет человека постоянно отвлекаться на что-то другое. Поэтому каждый раз, когда вы пытаетесь что-то начать, уделить время, силы какому-то делу, вас сразу же может отвлекать еще что-то другое. Поэтому это такой период времени, когда сложно требовать от себя многое, так как в любом случае нужно будет действовать не по плану, а больше по ситуации. 12 апреля 2021 года будет Новолуние в Овне, и это очень яркое событие месяца. Новолуние в принципе говорит о том, что это прекрасное время, чтобы начать что-то с чистого листа. Пересмотреть свои отношения к кому-то или к чему-то, дать новую жизнь, какому-то проекту, дать шанс себе попробовать что-то еще раз а новолуние в Овне еще больше усиливает вот эту энергию начинаний, так как Овен это первый знак. И в целом можно сказать, что середина месяца дает очень много энергии каждому из нас всецело вот уделить внимание какой-то теме и заняться вплотную ее развитием это тот уникальный период в году, когда вы можете в кратчайшие сроки получить результат, добиться желаемого, то есть в целом это период, когда можно совершить прорыв в делах и э, очень быстро Увидеть, что все было не зря. Это новолуние происходит в соединении с Хероном, Венерой, Меркурием, поэтому оно даст возможность увидеть разнообразие ситуаций, оно даст возможность почувствовать, что можно сделать выбор, что вы не только можете действовать вот одним определенным образом, а на самом деле есть несколько вариантов. И это очень хорошо на самом деле. Плюс это хорошее новолуние для того, чтобы найти общий язык с каким-то человеком, помириться. А так как активным участником является Херон, и это не планета, это астероид, но он очень хорошо себя проявляет как раз-таки в вопросах дипломатии, примирения и компромисса. И в целом за счет того, что данное Новолуние находится в тесной взаимосвязи с другими планетами, это даст возможность сразу несколько сфер, сразу несколько дел подтянуть под какую-то важную тему, которая происходит в вашей жизни. То есть вы можете уделять время чему-то одному, но будете замечать, как другие сферы жизни также параллельно начинают развиваться. Поэтому Важно, конечно, не просиживать это время. Любое ваше действие будет провоцировать положительные перемены в вашей жизни, и они могут оказаться более глобальными, чем вы думали вначале. С 14 апреля по 9 мая Венера, планета отношений, финансов, будет находиться в сильном для себя положении в знаке «Телец». Это прекрасное время для того, чтобы решать финансовые вопросы. Телец — это знак, который связан со стабильностью. Но также это знак, который отвечает за хороший уровень жизни, дорогие вещи. Поэтому в этот период времени может быть желание покупать что-то качественное, то, что прослужит долго, то, чего вам так не хватало. Плюс в этот период времени и тема отношений также будет укрепляться во многом благодаря совместной работе. Это также хороший период для того, чтобы уравновесить финансовую сторону своей жизни, уравновесить свои доходы, расходы, более внимательно проанализировать ваши финансы. В любом случае Венера в Тельце очень благоприятно влияет на обе сферы нашей жизни, и на финансы, и на отношения. И каждый из вас, я уверена, сможет извлечь пользу из этого периода. Вторая половина месяца может оказаться довольно-таки противоречивой и турбулентной. Может временами появляться ощущение, что кто-то или что-то решило испытать нас на прочность. Это будет связано с сильным влиянием Урана, а также Лилит. Поэтому наши эмоции могут нам мешать, особенно в 20-х числах апреля. И в этот период могут возникать непредсказуемые обстоятельства, события, которые будут заставлять нас быстро реагировать и принимать решения. С 16 по 17 апреля Солнце будет в квадратуре с Плутоном. Но, с другой стороны, Марс будет в трине с Юпитером. Поэтому в этот период времени мы можем с вами ощущать довольно-таки противоречивые энергии. Будет желание действовать амбициозно, с размахом, но на пути. Могут встречаться самые разнообразные препятствия. Поэтому очень важно все хорошо продумывать в этот период. Возможно, некоторым планам суждено остаться планами, Пока что. Поэтому не спешите все сразу переносить в действие. Это хороший период для того, чтобы осознать свои амбиции, свои желания. Но нужно также подобрать и правильное время для их реализации. И вот в этом случае лучше подождать. С 19 апреля по 4 мая Меркурий будет находиться в знаке «Телец». Это довольно-таки размеренный, степенный знак, фиксированный и земной. Поэтому будет важно концентрировать свой ум на каких-то простых задачах и медленно, но уверенно идти к выполнению этих задач. Очень важно не перегружать в этот период свой ум большим количеством заданий. И важно также, чтобы ваши встречи, Ваши переписки, общения имели пользу для вас. Из-за того, что Телец — это знак земной, в этот период все, что имеет практическую пользу, будет особенно вас мотивировать. Ну и, конечно же, могут возникать хорошие идеи по поводу зарабатывания денег, могут возникать неожиданные решения, которые связаны как раз таки с темой финансов. Вместе с Меркурием 19 числа в знак «Телец» переходит также и Солнце, поэтому переход этот будет довольно-таки ощутим. И каждый из нас станет более степенным в этот период, а работа будет более размеренной, продуманной, точной и результативной. С 22 по 24 число будет активным соединение Меркурия, Венеры и Урана в знаке «Телец». Но в целом данное соединение сохранится вплоть до 28 числа вместе с лилит. Это соединение будет происходить. В этот период будет накал страстей и эмоций. Даже самые спокойные люди могут выходить из себя. Может присутствовать нервное напряжение, когда вот даже какая-то мелочь способна нас вывести из себя. В это время очень важно дорожить отношениями, дорожить теми людьми, которые находятся рядом с вами. И это неблагоприятное время для начала новых отношений. Будьте внимательны, если в этот период в вашем кругу появляется какой-то новый человек, так как из-за того, что Лилит задействована в этом аспекте, могут быть, скажем так, не самые хорошие мотивы. У этого человека с 23 апреля по 11 июня марс планета активности будет находиться в знаке рак поэтому наши действия будут становиться более степенными и будут больше зависеть от нашего настроения и по сути наше настроение будет таким мотиватором поэтому в хорошем расположении духа мы будем готовы на свершение а в плохом настроении не сможем справиться даже с какой-то мелочью. В этот период времени не стоит ожидать, что начинания будут давать быстрый молниеносный результат. Из-за того, что Марс находится в водной стихии, опять-таки. Но все же это период, когда есть смысл уделять время семье домашним делам, если для вас является актуальная тема переезда, ремонта, решения каких-то вопросов бумажных, либо вопросах в отношениях с кем-то из членов семьи, то это все в данный период времени может давать о себе знать. И вам нужно реагировать на эти ситуации, решать их, тратить свои силы и время на то, чтобы найти выход или справиться с той или иной ситуацией. По сути, это очень хорошее время для тех, кто работает вместе с членами своей семьи. В этот период особенно будет получаться достичь результата в выбранном направлении. 27 апреля, как я уже говорила ранее, Плутон разворачивается в ретроградные движения. И вблизи этой даты он будет стационарным. Поэтому в конце апреля могут выходить на поверхность Важные вопросы, связанные с большими деньгами, кредитами, долгами, с большими инвестициями, покупками. То есть в целом это период таких довольно сложных решений. Если вы давно не могли решиться на какие-то глобальные перемены, очень глубокие перемены, то в этот период времени это все может накапливаться и давать себе знать, вы можете себя ощущать вулканом, который вот-вот взорвется. Именно так действует Плутон. Поэтому, безусловно, в конце апреля может присутствовать, опять-таки, и излишняя эмоциональность, и внутренние беспокойства, и желание что-то в корне менять, решить какой-то вопрос. Может быть даже и стрессовая ситуация в этот период в вашей жизни. Поэтому.. Важно все таки действовать и решать эти вопросы, а не только переживать. С 29 по 30 апреля Меркурий будет в секселе с Нептуном, а Солнце в соединении с Ураном. Это очень интересное время и во многом, на мой взгляд, похожее на конец предыдущего месяца. А если вы смотрели мои гороскопы на март, то помните, что я говорила в конце месяца об аспекте Нептуна. И Меркурия, что этот аспект довольно-таки опасный, он может давать риск стать жертвой махинаций. И вот повтор будет в конце апреля. Это может быть и новая ситуация совершенно, но вот этот риск тоже присутствует. И к тому же еще вдобавок будет соединение Солнца и Урана. Поэтому можно сказать, что конец апреля не подходит для поездок, для того чтобы рисковать, для того чтобы начинать что-то новое, так как достаточно нестабильны энергии и все может довольно таки туманно выглядеть, вы до конца можете не понимать, что происходит. Поэтому лучше вот тоже важные решения в конце месяца не принимать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Оставляйте обязательно ваши комментарии, насколько вам пригодилось это видео и какую тему вам было бы интерес... на какую тему вам было бы интересно Посмотреть следующее видео. А также приглашаю вас в мою школу астрологии. В апреле как раз стартует новый поток по прогнозированию. Буду рада видеть каждого из вас. До встречи!